друзья всем привет сейчас я вам хочу показать как можно сделать свою ссылочку на мега акцию в компании faberlic на нашем сайте промо faberlic заходите к себе ну, в кабинет в личный вот я зашла видите каверина Татьяна. заходите в настройки в свои промо страницы вот, видите у меня уже сделано я сделала вот такую штуку интересную смотрите если нажимаете вот сюда в первую линию вот у меня как получилось. Классно, да? Здесь человек, если хочет участвовать, заполняет анкетку. Если хочет посмотреть каталог, смотрит каталог. Даже если вот, потенциальный ваш клиент, покупатель, заходит вот сюда, он может заполнить анкетку и попасть к вам в команду. Здесь акция новичка я прикрепила. Вот здесь без каталога просто акция новичка. У меня получается одна ссылочка вот это вот, но сразу на три акции. Получается мега-акция, получается листать каталог, получается акция новичка. Получается три в одном. Смотрите, как это можно сделать. Итак, заходите в настройки, значит, свои промо-страницы попадаете вот сюда. И вот здесь есть кнопочка Создать. Здесь можно написать заголовок. Вот смотрите, видите, у меня уже готово. Заголовок. Здесь, здесь можно текст написать вот тут и с другой стороны. Так, выбираем картинку. Например, вот эту. Выбрали картинку, поставили текст. Теперь нам нужно взять текст. Текст сюда идет без ссылки. Давайте смотрите, берем вот так, копируем И вот сюда Ctrl V, вставляем. Так, можно сделать посерединке. Смотрите, можно выделить красным. Вот, видите, красиво? Немножко отредактировать. Поднять. так, здесь можно так оставить. Дальше. И еще можно вот тут написать с другой стороны. А здесь мы что напишем? Как принять участие? Также копируем. А сюда вставляем Ctrl V. Не забудьте. Так, здесь тоже можно ставить по серединке, да, ну, чтобы красиво было. Вот. Как принять участие? Тоже можно, например, выделить, чтобы было красиво. Вот, смотрите, здесь все у нас получилось. Здесь что сделаете? Здесь можно написать мега акция от Faberlic. Ну, ну, это для вас. И нажимаем сохранить. Что получилось у нас? У нас получилась вот такая вот картинка. Со ссылочкой. Давайте нажмем, что там будет. Вот. Видите, получилось не очень красиво, потому что вот это как принять участие, оно получилось вот здесь. А сейчас мы что мы сделаем? Мы сейчас исправим. Нажимаете карандашик и вот сюда мы сейчас вставим Сейчас. так вставили сделали посерединке вот здесь вот делаем красное вот так вот выделяем так сейчас подождите выделяем вот а вот с этой стороны тогда можно убрать Так, и нажимаем, что? Сохранить. Смотрим, что получилось. Вот, смотрите, как получилось, да? Можно оставить так. Можно, например, поменять картинку. Наверное, будет покрасивее, если мы поменяем картинку. Давайте, например, возьмем вот такую. Как будет смотреться? сохранить так нажимаем вот смотрите так покрасивее да можно поставить другую картинку можно вот здесь повыше поднять немножечко текст вот. давайте поставим какую-нибудь вот эту сохранить. У меня уже тут mm -hmm. столько сделано. Так, открываем. Вот, вот, красота! Смотрите, можно вот тут вот убрать. Если вы опять перейдете вот сюда, уберете вот эту штуку, ну мало ли не нравится вам, да? хотите там что-то покрасивее. Было. Опять сохраняете, смотрите, ну, так как-то не смотрится, да, вот когда вот здесь вот убрали. Но, в принципе, если вам так нравится, можете оставить. Но чего-то не хватает. Да? Я бы, наверное, добавила чуть-чуть. Ну, я все-таки... Ну, может быть, вот так. Ну вот. Вот, смотрите, прямо идеально, да, получилось. О, красота. Вот, видите, это тоже все делается очень легко. Это делается в нашем проекте. У нас есть специальный сайт Faberlic, промо, промо Faberlic, где вы можете все это создать. Абсолютно любую ссылку. Вот видите, у меня здесь сделано. Листать каталог, товары по суперценам, распродажа, новинки, акции. Здесь у меня сделано, прям на меня моя фотография стоит. Вот про суть бизнеса, про маркетинг план, что я предлагаю, о себе. Видите, какие классные фишечки.